Всем привет, ребята! Привет, ребята! С вами я, Дэвис. Сегодня мы будем играть в Акинатор. Ну, мы уже, точнее, сняли сегодня видео. Я решил снять еще одно. Чтобы вы посмотрели два видео сразу одновременно. Ну не одновременно уже, а этот. Вот. Не обращайте внимания на эти рекламы тупые. Вот закрыть их надо просто. Так. Ваш персонаж есть японские анимации. Манги. Нет. Если.. Смотрите, если я. Ну, я вопросы не все, конечно, буду отвечать. Это тоже будет видос коротким. Возможно. Да. Ну, у моего персонажа нет парада, но у меня начинает расти. Хотя, может быть, возможно, частицы У меня уже усики растут. Ну, такие. ну, правда, не растут, но они маленькие. Но я его знаю. Да, я знаком, я его знаю. то у меня нету, так что. ваш персонажи больше миров? Нет, к сожалению. Но, может, у нас будет миллион подписчиков на канале. Через год. не год вряд ли, но через... Три года, пять лет там, может, будет. В смысле, негр, что ли? Нет. Нет. А, желтый, да, блин, надо было назвать. Ну, мне он не желтый кап. Ваш персонаж ассоциируется с голубым светом. Нет. Ваш персонаж в настоящее время игрок команды. Ну, давайте так что... У этого персонажа больше 100 тысяч подписчиков на Ютуб. Ай, ну, тоже вот нет, к сожалению, нет. Ваш персонаж... Персонаж Глобого Света нет. Ваш персонаж школьник? Я не школьник. Ну, я учусь восьмого, так что нет этого. Связан ли ваш персонаж с игрой Побег из Старкова? Нет. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Да, это Майнкрафт. Блин, ну тысяч подписчиков тоже нету, к сожалению. Так. Нет. Нет, не работала. Нет. Нет, он с бородами. Наверное, не знаю. У вас персонаж женщина, нет? Это что, про что, про робокс говорят, что ли? Я что-то не понимаю. Так. Эта игра, типа, ассоциируется что-то с этим. Ну, акинатор должен решать, типа, кто-то на самом деле. Ютубер-то, не ютубер. Ну, в принципе, я ютубер, но мне мало подписчиков хотя бы тысячи минимум за этот код набрать, если у нас получится. Хотя бы тысячи. Я сделаю кнопку спонсировать, чтобы вдруг там деньги придут в донат. Не знаю, если я буду стримить. Ладно, у вас персонаж состоит из энергии. Нет. Ваш пер персонаж всегда в черном. Скорее нет, не скорее нет, не совсем. Сейчас надо подождать. Карась, помощники Дис Ну, если это карась, то карась, но. Ну, я им коричневый не говорил. Он не коричневый, не желтый, так что. Так что нет. Ты не угадал. Так, пока продолжать мы не будем. Геннадий. Ладно, давайте просто уйдем отсюда. Так. Сейчас я верну. Так. Ваш персонаж существовал в реальности. Да. Вопросы повторяются? Нет. Я последнего отвечу его. У меня девушки нет, но я веду канал свой на ютубе, то что. -то. Да, я уже... Сколько там реакций? Четыре, по-моему, видео с реакций снимал. И землянки? Нет, я не знаю, что он не имел в тут. Да, есть. вас персонаж с канала забрать мапс? Нет, но я его знаю. Нет, не каркую. Да, я играю в roblox ну, это уже позднее, но так, так я не ношу. Знаете, почему меня не показывают? Потому что, во-первых... рекламных надо закрыть. Потому что мне, во-первых, этот... не был спойлерить, уж, конечно. Вот. Это не спойлер. Вот. Чтобы меня показывали, мне нужно как минимум тысячи подписчиков на канале иметь, чтобы... Ну, да, вот как минимум, максимум, чтобы кинетер вообще меня увидел, заметил, миллион где-то. 100 тысяч миллион подписчиков. Максимум. Минимум тысячи нужно. А так у меня на канале 60 подписчиков. Ну, 59. Хотелось бы за год, за год набрать тысячи подписчиков. Просто первых своих. Ну, мы это, конечно, не сможем. Может быть, через годик-два, так скажем, получится у нас набрать. Ладно, продолжаем. Ваш персонаж, ваш персонаж носит фиолетовую одежду. С чего еще вопрос о кинатор? Если я этот. У меня нету. Ладно. Если у вас персон... И, Кстати, По Кинатор есть на компьютере, но можно не скачать, можно не скачать файл, так что, ну, можно зайти в поиск, ввести эту игру. Он появится. Первую ссылку нажимаете и появляется это, Вот. Если у вас персонаж, дети. Нет. У вас персонаж был на передаче Рассмеши комика? Нет. Есть ли у вас персонаж зеленый волос? <смех> Реально, он угадал. Вообще я только что снимаю. Да, я снимаю. Карка для ваш персонажа? Нет. Так, же написано, снимал ли, а не снял. Ну, я только что снимаю. Та имеет отношение. Ну, я его знаю. Отношения я не знаю насчет этого, но я его знаю. Вот. Ваш персонаж любит конфеты. Разумеется. Ваш персонаж имеет как наш канал Виндяй? да. Ваш персонаж эспалет? Нет. Так, еще два вопросика и все, наверное. Ваш персонаж носит кепку почти всегда. А, это в реальной жизни, что ли? Я думал, этот в, в Роблоксе. Возможно, частично я его ношу. Персонаж, ошибка на G. Ошибка. Ну, скорее я его не играю, но так чуть-чуть я его играл раньше, но так. О, Винди 31. Андрей Коваль. А, -а, -а, -а, -а. а фамилия у него Коваль. Кстати, мы узнали настоящую фамилию. Ну, давайте два, да, ответим, чтобы он, он обрадовался. Ну что, если сюда нажимаем? Ну все, в принципе. Вот. Такой у нас ролик получился в этом канале. 8 минут. Вы, может, не видите, это вот я вижу, вот. Ну а что, с вами был я, Дэви. Всем удачи, всем пока-пока.